года. Начало курса «Стихийная магия» с 4 июля, то есть завтра. Вы еще успеете на него записаться. «Стихийка» — это вообще очень интересная магия. Почитайте описание. Ссылочка находится под видео. А что касается сегодняшнего прогноза, это «Манас» и «Ингус». День очень энергичный, активный, воображение и фантазия будут работать на все 100%. Этот день прекрасно подходит для самосовершенствования и саморазвития. День хороший также для копания в себе. Возможно, вы откроете что-то новое, например, какой-то творческий талант или еще какие-то позитивные качества. Или же получите какой-то инсайт о том, чем бы вам стоило заняться, какие знания подтянуть. Возможно, вспышки эгоизма, как у вас, так и у тех, кто вас окружает. Мелкие, но приятные неожиданности тоже, возможно, в этот день. Сегодня представится возможность проявить свои лидерские и организаторские способности. В отношениях, в принципе, тоже все хорошо, но, возможны некоторые эмоциональные вспышки. Ну и эгоизм здоровый тоже может присутствовать, как и желание доказать свою правоту. Хорошо вкладывать деньги в себя и в свое будущее. Сегодня в бизнесе ваши идеи могут принести прибыли в дальнейшем. Смело воплощайте, а если пока нет такой возможности, запишите возникшие идеи и воспользуйтесь ими в подходящий момент. Вот такой сегодня день. Всем желаю прожить его максимально продуктивно. Буду рада вашим лайкам и комментариям. До встречи в следующем.